Все, вот теперь запись точно пошла. Ну что ж, сегодня мы с вами поговорим э, о сути бизнеса в нашем проекте. Как вы знаете, это бизнес, который мы ведем через интернет. Это уникальная возможность э, создать свой бизнес без вложений. Э, у нас бесплатное обучение в нашей команде, да, и что еще самое приятное, мне больше всего нравится, это то, что мы работаем удаленно, то есть вы можете находиться абсолютно в любой точке мира и развивать свой бизнес. Вы можете быть на огороде, у бабушки в деревне, можете быть где-то на мандивах, можете у себя дома за компьютером, да, и вы в это время, в любом месте можете построить свой бизнес. То есть это такие основные наши преимущества, да, которые отличают наш проект от обычного бизнеса, традиционного, да? Поставьте плюсики, может, кто-то сталкивался из вас с традиционным бизнесом, может, кто-то занимается им, да? И, может быть, ваши знакомые имеют свой традиционный бизнес. Скорее всего, есть парочка знакомых, да, у которых свой обычный традиционный бизнес. И, может быть, вы понаслышке слышали, да? От них какие трудности, с какими трудностями приходится сталкиваться. А тем более сейчас, когда в стране у нас кризис очередной, да, предприниматели многие закрываются и не выдерживают просто вот такого, таких условий да, рыночных и сворачивают свой бизнес. А в то время как сетевой бизнес, наш бизнес, да, он в такие времена, трудные, можно сказать, да, для обычного бизнесмена, предпринимателя, наоборот, развивается и а, всегда востребован. И давайте мы с вами перейдем, наверное, <coughs> точнее, прежде чем мы с вами перейдем к сути нашего проекта, к сути бизнеса, я буквально вот пару слов хотела бы вам сказать, точнее спросить у вас, есть ли у вас какие-то мечты. Наверное, у каждого человека есть какие-то мечты, но просто у всех они разные. Да? Кто-то мечтает каждый день, кто-то раз, там, как придется, да, когда приспичит, так бывает. Кто-то просто мечтает о большом, да, о великом, можно так сказать, а у кого-то мечты совсем скромные. Кто-то хочет с долгами побыстрее рассчитаться, да, кредит какой то ипотеку закрыть, например. Кто-то мечтает отдохнуть, съездить в отпуск, накопить деньги, да, чтобы всей семьей поехать к морю отдохнуть. Кому-то уже хочется больше, кто-то хочет, может быть, свой дом построить, да, задумывается о собственном деле, о том, что надоело вставать каждый день в 6 утра, ходить на работу, да, тратить свое время на поездку на работу, только иногда некоторые по 2 часа добираются до работы, да. В общем, у каждого есть какие-то свои мечты, я надеюсь, что у вас мечты эти все прописаны, и вы не так просто лежите на диване и мечтаете, да, чтобы что-то с вами там хорошего произошло, а так, что эти мечты у вас записаны, может быть, у вас калаш есть, да, и вы к этим мечтам стремитесь, стремитесь к осуществлению их, да, не так, чтобы просто вот подумал, ну, сбудется, сбудется, нет, так нет, да. Конечно, в таком случае, скорее всего, они у вас и не сбудутся, поэтому к этому делу нужно относиться серьезно. И хотела бы просто задать вопрос такой, да, вот вы видите уже его на экране, сколько стоит заработать на вашу мечту, Потому что многие мечтают, среди моих знакомых есть такие люди, я думаю, что и среди ваших вы тоже узнаете своих знакомых, хотят новую квартиру, да, или хотят просто чаще есть отдыхать, да, или просто хотят хорошо жить, но при этом они ничего не делают, и при этом они даже никогда не думали о том, сколько это все стоит, и, соответственно, они, когда нет таких мыслей, не думали, как, это осуществить. Да где взять деньги, чтобы заработать на свою мечту? Потому что если <смех> лежать и мечтать, как я говорила, да, и при этом работать на той работе, где э, работаешь, скорее всего, до пенсии так и доработаешь, не осуществить свою мечту. И чаще всего у людей просто-напросто нет какой-то альтернативы, они поэтому ну, просто продолжают жить по накатанной, можно так сказать, да, я не знаю, как у вас, есть ли у вас какая-то альтернатива или нет, лично у меня альтернативы такой нет, нету каких-то связей, да, чтобы меня могли уплату устроить на работу а, с хорошей зарплатой, тем более в нашем маленьком городе, я живу в небольшом городе совершенно, а нету таких знакомых, которые могли бы чем-то поспособствовать, да, в принципе, как бы это мне и не нужно, наверное, да. Именно поэтому я как раз-таки работаю в нашем проекте, и на данный момент я нахожусь в декретном отпуске, и это дает мне возможность вот, работать в нашем проекте, работать не выходя из дома. То есть я не знаю, во-первых, ну, многие мамочки меня поймут, да, просто так сидеть дома без дела. Там, Полтора или три года, пока не выйдешь на работу, да, это можно сойти с ума лично. Я вот так не смогла сидеть просто, да, дома. И, во-вторых, конечно же, это доход, который, несмотря на то, что я в декретном отпуске, он продолжает поступать. И это вообще супер, да, потому что мой доход, в принципе, не изменился, какой он был до декретного отпуска и как он сейчас остался. Итак, давайте перейдем непосредственно уже к сути бизнеса. Я вам расскажу, в чем смысл, откуда берутся деньги, что конкретно нужно будет делать, кто будет помогать и что вы получите в результате. Начнем с того, что, я думаю, что вы понимаете, да, любой бизнес – это товарооборот. В любом бизнесе продвигаются либо товары, либо услуги. Третьего ну, не дано просто, да. И, соответственно, чем больше товарооборот – чем больше э, востребован ваш продукт или ваша услуга, которую вы продвигаете, тем, соответственно, э, будет стабильнее ваш бизнес, и тем он будет востребован, и, соответственно, ваши доходы будет, будут больше. Да, это, я думаю, понятно. Наш бизнес – это тоже определенный товарооборот. А, и что конкретно мы вам предлагаем? Мы вам предлагаем... Я думаю, что здесь все партнеры, да, уже проекта. Но если вдруг кто-то будет записи смотреть, да, и пока еще не знаком с нашим проектом, то хочу объяснить, что по сути наше предложение – это стать владельцем своего интернет-магазина и развивать сеть интернет-магазина. Как часто вам вообще поступают такие предложения, а, причем, если вы меня внимательно слушали вначале, да, я говорила, что это бизнес без вложений, удаленная работа, а, и такие вот преимущества, да, дает этот проект. То есть, как часто вам вообще поступает предложение открыть свой интернет-магазин, свою сеть интернет-магазина без вложений, не выходя из дома? Я думаю, что не так часто, да. Какие товары продвигаются в нашем интернет-магазине? Это товары повседневного спроса, то есть это средства личной гиены, точно мы с вами пользуемся каждый день, косметика, аксессуары, детские товары, продукты питания, то есть спрос на эти товары есть всегда, в любое время года, кризис, не кризис в стране, без разницы, да, люди мылись, моются, будут мыться, люди кушали, кушают и будут кушать, да? соответственно, этот бизнес легко, создать, и он будет работать абсолютно всегда. То есть сколько лет бы не прошло, он будет только развиваться. Какие плюсы именно интернет-магазина? Соответственно, вам не нужно арендовать помещение, потому как ваш магазин находится в интернете, да? вам не нужно платить зарплату сотрудникам, потому что вы сможете управлять этим интернет-магазином самостоятельно и не нужно будет вам нанимать каких-то сотрудников, то есть, соответственно, платить зарплату не надо. Не надо будет заниматься доставкой продукции, бухгалтерией, всем этим занимается компания-партнер, с которой мы сотрудничаем. У многих вопрос сразу тут возникает, да, ну а что тогда делать-то надо, да, если все готово. Ну, действительно, вообще большую часть на себя берет компания-партнер, а наша задача – это именно создать сеть, сеть покупателей-партнеров для Компании, да, то есть, соответственно, мы развиваем сеть своих магазинов. Это мы делаем через интернет и, соответственно, получаем проценты с организованного товарооборота. Давайте маленечко поподробнее поговорим про сети. Да. Сейчас вы, наверное, заметили сети везде. Куда, Куда ни глянь, везде. Сеть магазинов Магнит, сеть аптек 36.6, еще разные, да, Фармлент и так далее. Сеть ресторанов быстрое питание Макдональдс, сеть отелей, сеть рестор... ресторанов, уже сказала, да? сеть парикмахерских и так далее. То есть почему именно а, сеть, как вы думаете? Я думаю, что вы понимаете, если сравнить обычный, точнее не обычный, а единичный какой-то магазин, например, или единичную аптеку, а, это один доход. Если взять сеть, это уже совершенно другие доходы. То есть владелец, например, Макдональдс, получает проценты с каждого своего ресторана Макдональдс. А как вы знаете, рестораны Макдональдс находятся вообще по всему миру. Да? Вы представляете, какая прибыль у этой сети? И сравните эту прибыль с товарооборотом и вообще с прибылью какого-то единичного... Хоть кафе, да? например, придорожное, или просто кафе в вашем городе. Вы понимаете, да, то есть это совершенно разные вообще доходы. И, соответственно, как вот сказал Роберт Киосаки, богатые люди строят сети, а остальные ищут работу. И вот мы в нашем проекте как раз-таки будем учить вас создавать сеть. То есть это, как здесь написали в чате, стабильно, да, и... Это более высокий доход. Далее, давайте для того, чтобы нам было, вам точнее было более понятно, да, дальше о чем мы будем говорить, я вам на примере обычного магазина объясню, да, как это работает. Представьте, что вы открыли свой просто вот обычный магазин вживую, да, офлайн, не онлайн, не интернет магазин, а обычный к которому можно прийти, там что-то потрогать да, и купить. А, ну, предположим, это будет тот же самый магазин, там средств личной гиены, косметики, аксессуаров и так далее. А, что вы будете делать, если вы открыли этот магазин? Давайте с вами логически подумаем. Ну, естественно, вы будете теперь покупать только сами у себя, вы не будете ходить в чужой магазин, где вы раньше покупали, да, там шампунь на улыбную пасту. Почему? Потому что вам уже невыгодно в чужой магазин ходить, потому что вы будете делать товарооборот таким образом в чужом дяде. Да? Зачем вам это надо? Когда вы можете сами у себя покупать все, что вам нужно. Причем вы будете, естественно, покупать по своей цене без накруток, вы будете знать, какого качества продукт, который вы покупаете, потому что вы знаете, у кого вы покупаете, через каких поставщиков, да? То есть напрямую от производителя, можно так сказать и, соответственно, что вы еще будете делать, если вы открыли свой магазин, да, то вы будете рекомендовать другим людям покупать в вашем магазине. В первую очередь вы, конечно, своим знакомым расскажете, да, что я открыл свой магазин, приходи ко мне. Дальше вы будете делать так, чтобы ваш магазин поступал как можно больше товарооборот, да, проходил как можно больше товарооборот. Соответственно, вы дадите какую-то рекламу, это сейчас, кстати, не дешевое удовольствие, да? будете делать какие-то акции, чтобы привлечь клиентов, может быть, какие-то скидки, да? распродажи устроите. То есть вы сделаете так, чтобы ваш магазин приходил как можно больше покупателей а, и проходил как можно больше товарооборота. Соответственно, покупайте сами у себя, рекомендуйте другим покупать у себя, а, и вы будете получать прибыль от товарооборота, который пройдет, в вашем магазине. То есть это понятно, да, схема работы обычного магазина. Я это вам объясняю, чтобы вам было проще понять э, суть, о чем мы будем дальше говорить. Да? А теперь представьте, что у вас не один магазин, а сеть магазина. Да? В принципе, мы эту тему уже с вами маленечко затронули. То есть что вы будете делать? Опять же, вы будете покупать сами у себя э, и развивать сеть Магазинов. Соответственно, когда вы развиваете сеть магазинов, вы будете получать прибыль не от одного своего магазинчика, да, а от целой сети своих магазинов, как я вот вам показывала на примере Макдональдс. Например, да. И теперь хочу поговорить о выборе партнера, с которым мы работаем. Это крупный интернет-магазин Европы, компания Reflame, всем нам сами вами знакомая. Да? Я хочу, прежде чем мы перейдем к сути нашего проекта, объяснить, почему мы выбрали именно этого партнера. По идее, вообще, можно работать с любым партнером, да? но очень важно выбрать надежного партнера. Компания Reflame является именно таким партнером, потому что работает на мировом рынке, не только у нас, да, в России и в странах СНГ, а именно на мировом рынке более чем в 60 странах мира уже 50 лет. Это о чем-то говорит, да, то есть это не компания-однодневка, это компания, которая действительно зарекомендовала себя. Также, почему мы выбрали эту компанию, потому что, как мы вначале с вами говорили, здесь, есть возможность открыть свой бизнес без финансовых вложений, в отличие от традиционного бизнеса. Что было еще, вообще, можно сказать, самым главным, да, это то, что компания выплачивает доход официально через банк, то есть никаких киви-кошельков, да, электронных денег там, типа WebMoney, виртуальных денег, некоторые работают в проектах, в которых деньги получают виртуальные. И, соответственно, их нельзя снять в банке и что-то на них купить. Я вот, честно говоря, не понимаю, что движет такими людьми, которые зарабатывают какие-то там электронные деньги, и что с ними потом делать. То есть у нас именно официальный доход через банк, причем не 12 раз в году, как на обычной работе, а 17 раз в году по итогам каждого каталога. Через каждые три недели, день в день, как только закончился каталог, Следующую пятницу мы получаем уже на расчетный счет свой доход. А, плюс премии. То есть это за достижение определенных уровней, да, дополнительные премии, не такие, как на обычной работе, хочу сразу сказать, там, по 500 рублей, да, бывает дают, а от 1000 долларов. А, что еще? Почему именно Алифлейм, да? То есть это известный бренд, который, ну, знает, наверное, и стар и мал, как говорится, но сейчас вот любого человека остановить на улице, спросить, что такое реклам хотя бы люди знают, что это косметическая компания. Да? Нет такого человека, который сказал бы, я не знаю, что такое реклам То есть действительно компания, которая на слуху и у которой хорошая репутация. И что еще немаловажно, это бизнес, который передается по наследству. <coughs> То есть вы можете здесь построить бизнес и потом передать его по наследству своим детям, либо родственникам, там, мужу, жене, брату, сестре, да и так далее. Вот, то есть э, ваша работа проделанная здесь не только будет приносить вам доход, да, но еще вы сможете передать по наследству. Это вообще здорово. И я всегда сравниваю это с обычной работой. Такого, конечно, нет. У нас только по блату передается место на работе, да. Но и то э, не каждую работу хотелось бы передавать по наследству своим детям, да, согласитесь? Что конкретно нужно делать? Теперь переходим уже к сути нашего проекта. И исходя из того, о чем мы с вами до этого говорили, я думаю, вам теперь будет более-менее понятно. Да? То есть мы с вами сравнивали с обычным магазином, теперь мы с вами переходим к нашему интернет-магазину. Каждый партнер наш, который регистрируется в нашем проекте, приобретает, точнее сразу имеет свой личный кабинет и свой интернет-магазин компании Алифея. Соответственно... Каждый, кто открывает этот свой интернет-магазин, делает свой личный товарооборот. То есть покупает продукцию для себя и для своей семьи в своем интернет-магазине. То есть это, как мы уже говорили, товары повседневного спроса, то, что мы используем абсолютно каждый день. Мы встали с вами утром, почистили зубы, пошли, да? помыли руки, умылись, ходили в душ. Мы даже с вами продукты питания не в первую очередь используем. да, То есть только после ванны мы с вами идем завтракаем. Поэтому это продукты, действительно, первой необходимости. И а, если раньше мы а, брали все эти продукты для средств личной гигиены а, в каком-то магазине, да, может быть, там соседнем или на рынке, может быть, даже раньше вы по каталогу покупали, то теперь у вас есть свой собственный интернет-магазин, в котором вы все можете заказывать, все, что вам необходимо, не выходя из дома, со скидкой 20%. Гарантии качества 100% напрямую от производителя. То есть это понятно, да, первое, что мы делаем в нашем проекте, что конкретно нужно делать, задают вопрос такой, да, это поменять обычный магазин на интернет-магазин Арифлей. То есть теперь вам не выгодно ходить в чужой магазин, потому что у вас есть свой, и вам выгодно делать товарооборот. Себе, а не чужому дяде. Согласитесь, что э, мы все будем до конца дней своих, да, так грубо говоря сказать, мыться, чистить зубы, э, принимать душ. Единственное, что где мы будем с вами приобретать эти средства, от этого зависит, будем ли мы просто эти деньги тратить, да, либо мы будем еще на этом зарабатывать. То есть если э, вы поменяете обычный магазин на Арифлейн, то, соответственно, вы, не, вы будете не только покупать качественный продукт с экономией 20%, да, но еще есть возможность построить свой бизнес. То есть вы, в принципе, меняя магазин, ничего не теряете. Цены в интернет-магазине Арифлейн точно такие же, как в обычном магазине, поэтому сто 100% ничего не теряете. И второе, что конкретно нужно делать, это приглашать людей в интернете делать то же самое. То есть точно так, как и вы, поменять магазин. Вот именно этим действием вы создаете сеть интернет-магазинов. И от этой сети вы получаете проценты с товара оборота этой сети. Я сейчас покажу, как это работает. да. Но вообще, вот это напишите, это понятно, это просто или это сложно? Если вы сами поняли суть, вы поняли идею, да, что нужно просто поменять обычный магазин на рефлей. А как вы думаете, другие люди могут это же понять? Они могут, точно так же, как и вы, тоже поменять обычный магазин на рефлей. Они же тоже моются, да, все ваши знакомые, все ваши родные и те люди, которые находятся в интернете, которых мы пока еще не знаем, да, мы их тоже можем приглашать. Они тоже моются, они тоже чистят зубы. И если им показать их выгоду, то есть они точно так же, как и вы, могут создать свою сеть магазинов и точно так же зарабатывать, а именно это является нашей целью, чтобы не просто мы одни зарабатывали, да, а и наши партнеры тоже зарабатывали, потому что компания Reclaim платит еще и за обучение партнеру. Соответственно, создается сеть интернет-магазинов, да, и посмотрите, что важно понять, что вы ничего не продаете, вы просто поменяли магазин, вы просто покупаете в своем интернет-магазине сами для себя нужные продукты. То есть здесь не получится так, как, я знаю, некоторые компании да, работают. Там есть такие продукты, которые не особо нужны. Вот, например, даже я не побоюсь назвать эту компанию, да, Скини Body K. Я не знаю, она сейчас работает или нет. Давно ее не слышала, честно говоря. Но там такой продукт, который вот для похудения, там какие-то таблеточки, да, они обязуют каждый месяц покупать за 6 тысяч эту упаковку таблеток. Нужны они тебе, не нужны, надо тебе худеть, не надо тебе худеть, да. Ты покупаешь их и вот потом их складируешь, эти таблетки. Я еще не знаю, какого они качества, честно говоря, даже не вникала. Но это продукты, которые ну, не нужны, да, по идее. И организуется такой а, склад. Ну, вот в чате пишут, что то есть, развалилась, да, эта компания сегодня, сказали. Вот. А, соответственно, когда продукт не нужен, как можно построить бизнес с таким продуктом? А у нас продукт качественный, продукт, который востребован каждый день, и, соответственно, нет такого, чтобы купил что-то, и оно у тебя лежит ненужное. Да? И смотрите, вы покупаете для себя нужные продукты, ваши партнеры покупают для себя нужные продукты, вы сами ничего не продаете. Если вы хотите продавать по каталогу, конечно, можете, мы вас как бы, в этом не ограничиваем, это ваше личное дело, у вас еще дополнительная прибыль будет от этого. Но речь не об этом сегодня. Вы просто организуете этот процесс, вы организуете процесс покупок для себя, Каждый партнер, как я говорила, да, получает свой интернет-магазин. И таким образом у вас организуется сеть интернет-магазинов. И в этой сети получаете доход. Ну, наверное, я уже не раз сказала доход, слово доход, да, и вам уже интересно, какой будет доход, да? Я просто, чтобы не вдаваться там, не углубляться сильно в маркетинг план взяла простой пример, да, вот посмотрите. Предположим, человек купил себе, ну, решил попробовать, да, просто, никогда не пользовался от может быть, да, решил просто попробовать пока что, купить себе там шампунь и мыло. Это примерно обойдется в 200 рублей. Предположим, что вы рассказали, 100 людям о том, что можно здесь покупать для себя со скидкой, да, построить свой бизнес и по вашей рекомендации пришли там 100 человек, может быть не только вы пригласили их, но и те люди, которых вы пригласили тоже, да, сделали тоже покупку на 200 рублей, сложился такой товарооборот 20 тысяч рублей, ваш доход от этого будет 2000 рублей. Ну, согласитесь, что это не серьезные деньги, да. А если те 100 человек, которых вы пригласили, да, они тоже имеют своих знакомых, они имеют друзей в социальных сетях, они могут научиться работать по интернету даже с незнакомыми людьми. У нас это все организовано. И, предположим, в вашей команде оказалось 1000 человек. 1000 человек, которые просто купили для себя шампунь и мыло. Товарооборот в этом случае 200 тысяч рублей сложился. Да? Ваш доход от этого будет 20 тысяч рублей. Но напишите в чате, кого такой доход устроил бы. 20 тысяч рублей. Пока вы пишете, если вы пишете, да, если вас такой доход устроил бы, я маленечко дальше пойду, да. Либо э ваша задача, точнее, не то чтобы ваша задача, да, вот просто подумайте, да, как вы думаете, человеку... Э он же все равно ходит в обычный магазин, да, покупает средства личной гигиены. И в среднем, если взять семью из четырех человек, мама, папа там, и двое детей, да, то их покупки средств личной гигиены и продуктов питания, да, у нас в Риклейм есть еще и продукты питания серия серии Wellness, их затраты в месяц составляют около 3000 рублей. Сейчас, может быть, для кого-то эта цифра покажется завышенной, да, вы можете так подумать. Но на самом деле мы просто не замечаем, как мы тратим эти деньги. Мы можем ни разом пойти купить да, все вот эти продукты, которые я перечислила в магазине, и сразу потратить 3000 рублей. Но в месяц мы ходим, мы ходим в продуктовые магазины, покупаем всякие вредности в виде колбасы, например, да, которые могли бы не покупать, а использовать, например, продукты волну для своего здоровья. Мы можем сходить в магазин в один день купить шампунь, потом, да, мы пришли, оказывается, у нас гель для на душа закончился, на следующий день пошли его купили, да. И таким образом, 3000 у нас уходит. Это средняя цифра, естественно, да, я не говорю, что каждая семья эти деньги тратит, просто кто-то тратит 500 рублей, кто-то тратит 7 тысяч, кто-то 10 тысяч тратит, да, и средняя цифра по статистике – это 3000 рублей. Вот если, например, мы возьмем такое же количество человек, как мы брали в предыдущем примере, да, и пригласим 100 человек в свою команду, которым объясним, что можно поменять обычный магазин на Reflame, можно при этом зарабатывать деньги, рекомендуя другим людям сделать то же самое, поменять магазин и развивать сеть своих интернет-магазинов, то в этом случае товарооборот команды составит уже 300 тысяч рублей. Это уже совершенно другой товарооборот, да. И, соответственно, здесь доход другой, это 30 тысяч рублей. Вот если а, пойти дальше, да, то еще раз, еще хочу вот такой момент, да, затронуть, что некоторые подумают сейчас, ну, 100 человек, где я их найду. На самом деле это не значит, что именно вам самим нужно лично пригласить 100 человек. Вам достаточно пригласить 5 человек, 5-10 человек, да, кто как у кого какая скорость. Просто здесь я имею в виду именно партнеров, которые точно так же, как и вы, поймут суть бизнеса и тоже будут приглашать других людей. И, соответственно, вы приглашаете вместе командой, не в одиночку, тысячу человек в вашей команде, да, которые делают товарооборот каждый по 3000 рублей, складывают товарооборот уже 3 миллиона. Ваш доход, соответственно, от этого Примерно 300 тысяч рублей. Кому такой доход больше нравится? Мне лично нравится больше такой доход. Я надеюсь, что вы таких доходов не боитесь, потому что, ну, бывает такое, что люди не верят, что в Replay можно заработать такие деньги. Причем, заметьте, я еще ни разу не сказала, что вы что-то продаете, да, я вам говорила сегодня, только покупаем для себя и рекомендуем другим людям, создаем сеть интернет-магазинов. Многие не верят, что такие деньги можно зарабатывать. Это, как бы, знаете, личные мысли, верю, не верю людей, которые так думают. Да? Можете верить, можете не верить. От того, что вы там верите или не верите, ничего в рекламе не поменяется. Люди, партнеры в Арифлейм как зарабатывали деньги, да, так и будут зарабатывать. И с каждым днем их становится все больше. Вот, например, в нашей команде, да здесь я привожу свой пример. Я, как уже говорила, я нахожусь сейчас в декретном отпуске, ну, если можно так назвать, декретный отпуск. Да, потому что я, в принципе, до этого не работала, то есть я уже была предпринимателем. И как я получала доход, до декретного отпуска, так он у меня, в принципе, и сохраняется. И интересная такая штука, да, у нас в России, как вы знаете, по законодательству, когда женщина уходит в декретный отпуск, ей платят 40% от ее зарплаты за последние два года, да, от средней зарплаты за последние два года. Ну, насколько я знаю, что у нас вот так это происходит, да, и бывает, если там ты не отработал два года, то а, тебе там по минимуму платят, по-моему, так. И я посчитала, что если бы я работала на обычной работе, а, чтобы сохранить такие декретные, как вы видите сейчас на экране, да, как, какие у меня есть, я должна была бы получать на своей работе более 150 тысяч рублей в месяц, чтобы сохранить вот такие декретные. То есть здесь а, мой доход... Это скрин из банка за 21 день работы каталога. Это не за месяц, то есть если на месяц пересчитать, да, это получается совершенно другая сумма. Плохо видно? Так, где-то у нас должны быть плюсики, у меня их не видно, но у вас должны быть плюсики возле экрана, плюсик и минус. И вы можете приблизить себе скрин, да, попробуйте. Есть такое? Нашли? То есть для того, чтобы получать такой, такие декретные, я должна была зарабатывать на обычной работе 150 тысяч. Но, честно говоря, в нашем городе такая зарплата, наверное, есть только у, я не знаю, у кого, у тех, кто в администрации работает, наверное. Ну, у шишек, у больших, да, вы понимаете. У нас город небольшой, 150 тысяч населения, но и в своем возрасте, да, мне 27 лет, я бы, ну, соответственно, такие деньги бы не снова зарабатывать. Вот. И что радует, да, что у меня зарплата не уменьшилась, даже когда я ушла в декрет. То есть я, в принципе, какое-то время не работала активно, да, но все равно я получала деньги на свой расчетный счет. Это один как бы, пример, да, можно так сказать. Еще один пример из нашей команды – это Василий Еготин, наш партнер который, кстати, на уровень директора. Тут спрашивали, на каком я уровне, да, название. Я на уровне директора. Василий сделал уровень директора за два каталога. Причем этот человек с ограниченными возможностями, он не слышит, глухой он. И я его, в принципе, называю вообще человек с неограниченными возможностями, потому что это человек с такими большими амбициями, который нас всех заряжает и мотивирует. То есть как вы видите, как вы понимаете, да, наш проект, в принципе, вообще безграничен. То есть в нем могут работать люди разных возрастов, разной жизненных ситуации, разных городов. Мы с Василием живем вообще, у нас разница в часовых поясах в 5 часов. Сейчас у нас, вот, например, время 10 часов вечера, у него уже 3 часа ночи. Мы с ним ни разу в жизни еще пока не виделись, работаем только через интернет. И при этом мы общаемся, ну, мы печатаем да, друг друга, потому что он общается жестами, соответственно, он меня не услышит. И все равно мы работаем в одной команде. То есть вообще я балдею от этого. И его доход за 21 день работы каталога, вы сейчас видите на экране, да, там более 70 тысяч рублей. А, кстати, да, я еще не сказала, я здесь отметила что он живет, точнее, раньше жил в селе Мартынова Поляна, сейчас он уже переехал в город Владивосток, а Мартынова Поляна недалеко от Владивостока. И вот, ну, понимаете, я думаю, да, что в селе такие деньги не заработаешь, причем человек с ограниченными возможностями. Люди с ограниченными возможностями обычно работают на очень малооплачиваемых работах, да, низкооплачиваемых. Еще один пример это наш мой личный спонсор, моя мама, которой я очень горжусь. Рада, что когда-то, хоть и я ее пригласила в Reflame, да, но я рада, что она поняла суть этого бизнеса, что она осталась здесь, и что теперь, в принципе, благодаря ей, да, я тоже врубилась в этот бизнес, и я теперь тоже здесь работаю. Раньше это преподаватель колледжа, сейчас предприниматель. Доход, опять же, здесь вы видите за 21 день работы каталога, то есть здесь к нам видны даты, да, вот здесь хороший скрин, где видны даты перечисления. Здесь видно, что перечисляет именно о рекламных Cosmetics, то есть не, не на продажах, опять же, да, от клиентов мы эти деньги получаем, а именно от компании за организацию товарооборота, за развитие сети интернет-магазинов. Здесь видно даты, что через каждый 21 день, здесь видно, какая сумма поступает, да, и, то есть, да, больше 100 тысяч, вот, поэтому это все, ребята, реально, если вы, как бы, верите в это или не верите, я еще раз говорю, да, от этого ничего не поменяется. То есть хотите верьте, хотите нет, а наши партнеры будут дальше зарабатывать. Будут появляться новые партнеры, которые будут зарабатывать больше еще, да, чем а, те, которые вы сейчас видели на экране. А, поэтому все зависит только от вас. Сделайте, организуйте товарооборот, да, создайте сеть интернет-магазинов, компания будет вам платить. Еще не было такого дня, чтобы хотя бы на один день компания задержала доход. У нас такого еще не было никогда. Рима Раджапова пишет, только теряется время. Я не совсем поняла, про что написала Рима. Лично я не считаю, что здесь теряется время. Я считаю, что мы тратим, точнее мы вкладываем свое время в развитие своего бизнеса. Мы теряем время, когда работаем на обычной работе. Извините, ходить 40 лет на работу, да, и потом получать 8 тысяч пенсию, вот это, я считаю, теряется время. А здесь вы вкладываете свое время, можно поработать 2-3 года, да, и потом не работать, и у тебя будет обеспеченная пенсия. Хочу еще вам показать вот такой вот слайд, на котором вы видите наглядно, каким образом строим мы свою команду. То есть у нас именно в этом фишка, да, можно так сказать. То есть мы работаем не в одиночку, мы работаем командой и помогаем друг другу создавать эту команду. То есть новичок к нам приходит, мы уже под него начинаем регистрировать тех новичков, которых сами находим. Это называется построение цепочкой, морковкой, кто как хочет, называет, да, но принцип такой, что регистрирована друг под друга. И за счет этого идет быстрый рост, потому что, согласитесь, да, наверное, легче и быстрее приглашать вместе, да, команды, чем нежели одному в одиночку. И результат, соответственно, совсем другой, и скорость результата совсем другая. Вот на примере, да, вы пригласили пять друзей, даже если лично вы сами пригласили там, Машу, Сашу, Веру, Дашу и Пашу, то вы не регистрируете их всех под себя. Вы регистрируете их друг под друга. Например, нашли сначала Машу, зарегистрировали под себя. Да? Нашли Сашу, Сашу регистрируем под Машу. Дальше Веру, Веру регистрируем под Сашу, Дашу под Веру, Пашу под Дашу и так далее. То есть у нас должна быть именно цепочка – за счет этого как раз-таки мы каждому новичку помогаем создать товарооборот. То есть даже если, например, Веру нашли не вы, а кто-то из нашей команды, все равно Веру регистрируем под вашего Сашу или под вашу Сашу, не знаю, да. Если даже Дашу нашли не вы, а кто-то из нашей команды, Дашу регистрируют под Веру, потому что важно, чтобы именно люди регистрировали в цепочку. И поймите, что если вы будете регистрировать не под нижнего, а всех под себя, то ваши люди останутся просто напросто без роста, который как раз-таки дает команда. Вот. Напишите, пожалуйста, в чате, вот это понятно, принцип построения э, цепочкой, почему именно мы строим цепочку, а не всех под себя, как это вот ромашка называется, солнышко. Это понятно, почему регистрируем э, в цепочку. Если вы вот только новичок, и но у вас появился уже новичок на регистрацию, да, вы под себя, пожалуйста, не проводите регистрацию, потому что, скорее всего, ваш спонсор уже кого-то под вас зарегистрировал, и вашего новичка, которого вы хотите зарегистрировать, нужно будет регистрировать в цепочку дальше. Поэтому нужно связаться со своим спонсором, который скажет под кого регистрировать. Это все равно будет ваша команда, товарооборот все равно будет идти ваш групповой товарооборот. Вы просто вот таким образом помогаете своим новичкам и себе соответственно тоже. Ну и по поводу дохода. да, мы сами считали, мы сами смотрели какой товарооборот, какой доход получается, да. Я хочу еще обобщить или теле... маленечко другой доход вам показать. Это премия, о которой я начала говорить. Да? Как я говорила, на обычной работе бывает там 500 тысяч рублей дают премию да, на 8 марта, на 23 февраля. А у нас премия начинается от 1000 долларов. Это за достижение звания директора. То есть первое звание, к вы... которому вы придете 100%, это звание директор. Средний доход директора около 30 тысяч рублей в месяц. И премия по закрытию звания директора – до 1000 долларов. Сейчас, как вы знаете, доллар у нас высокий, доллар растет. Это нам очень на руку выгодно закрывать сейчас новые звания. То есть премия выплачивается по курсу Центробанка в момент закрытия звания. Вот сейчас, например, доллар больше 70 тысяч, 70 рублей, и, соответственно, это более 70 тысяч рублей премия только. Представляете? Все побежали быстренько закрывать директора, да? Дальше, смотрите, Старший директор, да, это когда вы сами директор, и еще у вас есть группа, которая, точнее, вы еще вырастили одного директора, можно так сказать. То есть компания платит не только за то, что вы сами организуете товарооборот, но еще за то, что вы учите других людей делать то же самое. Это, опять же, сравню, я люблю сравнивать с обычной работой. Если сравнить с обычной работой. Там директор и ваш начальник хочет, чтобы вы стали на его место? Хочет, чтобы вы стали директором? Нет, конечно. Если ваш директор и ваш начальник узнает, что вы метите на его место, он вас ну, знает, как вас там да, может вообще уволить или припугнуть да, увольнением. У нас наоборот. У нас платят за то, что мы обучаем других людей, тоже становится директорами и выше. А за этот уровень компания уплачивает примерно полторы тысячи долларов. Uh, уровень золотой директор это когда вы выращиваете двух директоров. То есть в вашей команде uh, есть два директора. За это на пати 2000 долларов. И именно, uh, за, именно с этого уровня начинаются бесплатные путешествия от компании uh, за границу. Это всегда лучшие отели мира. Это всегда пятизвездочные отели. Никогда еще не было 4-3 звезды. Да? Всегда 5, 5 звезд. Это шикарные мероприятия. 5-7 дней длится конференция, то есть это, ну, просто там надо быть, чтобы это все прочувствовать и увидеть. Тут Алия спрашивает, сколько баллов надо делать директору. Если обычный директор, да, просто, это 7,5 тысяч баллов групповых. То есть каждая директорская группа, это половиной тысяч баллов групповых. Дальше идет старший золотой директор, это время 3000 долларов, сапфировый 4 директора, 4 тысячи долларов, бриллиантовый 6 директоров, 6000 долларов, с этого уровня компания уже два раза вас за свой счет возит за границу, и с уровня исполнителей директора вы уже три раза за счет компании путешествуете в году за счет компании, я сказала, да, за счет компании. Тут Галина спрашивает про автопрограмму. Напомните мне в конце, я расскажу хорошо. Поэтому, ребята, те, кто только к нам присоединился, я вам хочу просто сказать, не тормозить, потому что чем раньше вы начнете, тем быстрее вы вообще поймете суть этого бизнеса, вы поймете, как, за что компания платит, что нужно делать, да, отработайте свою систему действий, и, соответственно, тем быстрее вы будете зарабатывать. Сейчас интернет вообще набирает огромные обороты, скорость просто, ну, я не знаю, как у ракеты, да, огромное количество людей каждый день надумывается о бизнесе через интернет, о своем собственном деле, да, и просто нужно в этом течении быть и.. Учиться этому. Здесь, слава богу, не надо учиться, как мы учимся для того, чтобы работать 40 лет до пенсии. Да? Мы учимся в школе 11 лет, там 10 лет, а потом еще в институте 5 лет, учимся 15 лет жизни, тратим, потом 40 лет работаем и 8 тысяч получаем. <laughs> Здесь можно за 2 месяца освоиться в проекте, 2-3 да? года поработать и а, быть спокойным вообще за свое будущее. Не только за свое, за будущее своих детей. Вот, поэтому тормозить не надо, начинать нужно сразу, как только вы присоединились. А, дальше. а ну, Хотела здесь вам еще раз напомнить, да, тот слайд, который я вам показывала, в принципе, в начале. А, подумайте еще раз, помечтайте, кто еще не успел, да, сколько стоит заработать на вашу мечту, подсчитайте. И все-таки определитесь, есть ли у вас какая-то альтернатива а, и... Поймите, что здесь как раз эта альтернатива у вас теперь есть. И хотела бы вам буквально еще несколько слов сказать о том, с чего начать новичку. Да? Вот, напишите, пожалуйста, в чате плюсики те, кто новички у нас, или те, кто считает себя новичком. Я вижу, что новички здесь есть у нас да, в чате, поэтому я сейчас буквально вам пробегусь, да, и вы для себя отметьте, как-то запишите или <смех> в голове у себя отметьте, лучше записывать вообще все, а, с чего нужно начинать. Во-первых, это активировать нужно свой личный кабинет, либо по электронной почте вам придет письмо после регистрации, вам там нужно по ссылке перейти, а, чтобы под вас можно было регистрировать других людей. Пока вы этого не сделаете, под вас невозможно будет провести регистрацию. Не оттягивать этот момент, либо это делается по СМС. То есть, что указывает спонсор, или вы сами при регистрации, там активировать можно либо по электронной почте, либо по СМС. Это нужно сделать обязательно, как можно быстрее, сразу после регистрации. И второе, что нужно сделать, это активировать регистрационный номер. Это разные вещи. Да? Активировать личный кабинет – это перейти просто по ссылочке или ввести код там из СМС. Активировать регистрационный номер – это сделать любой балловый заказ. То есть любой продукт из ну, любой заказ сделать из каталога. И почему это важно? Да? Ну, раз вы пришли сюда, да, я так понимаю, что вы пришли строить бизнес. Если вы не активируете свой регистрационный номер любым заказом, то через три месяца ваш регистрационный номер удаляет из базы как неактивный. И, соответственно, какой смысл да, ходить дальше в супермаркет, если вы решили здесь свою сеть интернет-магазинов развивать? Да? Просто смотрите, что у вас закончилось в ванной комнате, там, может быть, мужу, пена для бритья себе, там, туалетную водичку, да, гель для душа в общую ванную комнату. То есть смотрите и просто... Я думаю, что с этим проблем не будет, да, выбрать что там по каталогу. Как я говорила, цены такие же, как в обычном магазине. То есть здесь ваш кошелек абсолютно не страдает. Активируйте свой регистрационный номер для того, чтобы закрепиться в базе, да, и, соответственно, начать уже создавать товарооборот. То есть товарооборот начинаем создавать с себя. И когда будете делать первый заказ, рекомендую... Те, кто уже не первый заказ, тоже рекомендую включить в свой заказ в план успеха. Код его 514-859, он стоит там около 70 рублей. Это вообще основная книга любого будущего лидера. Это полностью маркетинг компании Reflame, расписанный даже в примерах. То есть там вы для себя должны найти ту планку, которой вы будете стремиться в первую очередь и, соответственно, вообще увидите все доходы, которые вы можете здесь получать. То есть это настольная книга предпринимателя интернет проект энергии роста». Следующее, что нужно сделать, это изучить раздел «Новичок» на нашем коуч-центре. Пароль от раздела «Новичок» 17. Я думаю, что если у вас до сих пор нету, то вы у спонсора можете попросить ссылку на этот коуч-центр. Да? Полностью изучаете там... Все шаги для новичка, они простые, легкие, небольшие и дают первоначальное понимание вообще, что нужно делать. Проходите эти пять шагов и дальше, чтобы получить доступ к разделу «Партнер», вам пароль предоставит ваш спонсор. То есть после прохождения всех шагов из раздела «Новичок». Следующие. Хочу вам сказать, вот если новичков касается, да, тех, кто недавно зарегистрировался, у кого еще не прошел 21 день с регистрации, для вас действует шикарная просто стартовая программа. Мы вам белой завистью завидуем новичкам, потому что эта программа стартовала с Нового года. Раньше ее, она была, но не такая классная. Сейчас вы можете в течение своих первых четырех каталогов собрать... Такие вот наборы, которые по своей стоимости превышают 13,5 тысяч рублей. А вы их, каждый набор, там 4 набора, получаете всего за 199 рублей. Вообще, я вот завидую. Смотрите, первый шаг, всего 4 шага. Каждый шаг – это суммарный заказ на 100 баллов. Первый шаг делится, может делиться на два каталога. Главное – успеть его пройти в течение 21 дня с момента регистрации. А почему первый шаг делится на два каталога? Потому что бывает такое, что человек зарегистрировался в конце каталога, да, и он не успевает сразу сделать балл. И ему компания дает возможность разделить первый шаг на два каталога, то есть, но ну, главное успеть в течение 21 дня. А после прохождения первого шага, когда вы будете делать заказ уже новый, вам автоматически добавится вот этот вот шаг за набор за первый шаг ваш заказ вам нужно будет нажать там кнопочку добавить заказ такой вот классный набор который стоит около 1200 по каталогу да вам за 199 рублей обходится а, 1300 он стоит 1400 почти да В набор входит легендарный продукты арифлейм это серия молоко и мед шампунь большой бочонок крема молоко и мед для тела и для рук мыло молоко и мед и «Смягчающее средство» – это самое первое средство компании «Рифлэн», на котором даже на крышечке логотип сохранился самой первой компании. И плюс вам еще возвратится регистрационная плата 149 рублей, если, опять же, делаете первый шаг. То есть получается, что регистрация вам обходится бесплатно. Остальные шаги вы можете пройти уже в последующих трех каталогах. То есть если первый шаг вы разделили, то второй, третий, четвертый шаг уже не делятся. Это уже следующие три каталога будут. И проходят они только последовательно. А, то есть нельзя пропускать. Если, например, первый шаг вы не сделали, то второй вы уже не сможете пройти, даже если сделаете 100 баллов и более. Если вы первый шаг сделали, второй не сделали, то третий шаг уже не получится сделать. То есть, понятно, да, последовательно только эти шаги выполняются. И стоимость наборов... Здесь от, вот именно со второго шага от 2970 рублей до 5601 рубля, это уже четвертый шаг стоит. По каталогу вам за 199 рублей обходятся эти наборы, понятно, да? То есть выгода ваша составляет, если вы проходите все четыре шага, более 13500 рублей. Я рекомендую просто вам эту программу пройти, посчитать, сколько у вас уже прошло дней от регистрации и успеть первый шаг пройти в течение 21 дня с момента регистрации. То есть первый шаг, если успеваете сделать, то можете пройти все остальные шаги. Если не успеваете, то, к сожалению, уже эта старта программа не для вас. Поэтому не успевайте. И следующее, что необходимо сделать, Ирина спрашивает, сколько нужно баллов сделать. 100 баллов. Каждый шаг – это 100 баллов. Следующее, да, что нужно делать новичку, чтобы успешно стартануть? Естественно, какой может быть старт без четкой цели, да, то есть не нужно начинать что-то делать, там, приглашать людей, да, на бизнес, не имея четкой цели, если вы не понимаете вообще, к какому доходу вы стремитесь, что вам для этого нужно сделать, какие действия каждый нужно делать. Соответственно, ну, результат вы будете долго ждать, и он не будет приходить, потому что нет цели поставленной, нет плана для ее достижения. Это, нужно, это должно быть обязательно, вообще в самую первую очередь сделано. И это нужно сделать со своим спонсором. Он вам подскажет, если вы сами не знаете, да, как планировать свой день, как, какие действия. Сейчас покажу, как это правильно сделать. Да, Ирин спрашивает. Я вам покажу пример. Да, а вы уже можете под себя его подкорректировать. Да, соответственно, вы выбираете просто на лестнице успеха вот это наша лестница успеха. Здесь я понимаю, что вам ничего не видно, но если вы будете заказ делать и по моей рекомендации включите в свой заказ план успеха, да, про который я говорила то вы эту лестницу успеха там найдете. Вы определяете, к какому уровню вы будете идти, как бы в долгосрочной перспективе, да, цель на один год, например, ставите. Вы определяете, какой доход вы хотите иметь, да, и потом смотрите, сколько, к какому времени, да, вы хотите этот доход иметь, и смотрите, сколько у вас времени осталось до того момента, когда вы хотите этот доход иметь, делите на количество каталогов и, соответственно, смотрите, какое количество баллов да, групповых вам нужно вместе с командой сделать для достижения вашей цели. То есть если вы хотите с директором стать да, к Новому году, предположим, то вам нужно поделить директорскую группу 7500 баллов да, на оставшиеся 7 каталогов, которые у нас остались до конца этого года. А, и поскольку баллов у вас должен быть прирост, каждый каталог а, по группе быть. А, дальше, посмотрите, вот сейчас слайд переключится. Вам нужно определиться, с каким, по каким методом вы будете работать. Можно работать по теплому рынку, можно работать по холодному рынку. Я рекомендую начать с теплого рынка. А, да, будет не сразу получаться или, можно сказать, не будет сразу получаться, да, но ваши знакомые должны знать, что вы в проекте, что вы им предлагали, не все сразу согласятся, кто-то скажет, я на тебя посмотрю, когда у тебя получится, кто-то скажет, да не лезь туда, да, всякие будут возражения, но начать нужно именно с теплого рынка, не бойтесь этого, да, это, в принципе, не страшно, И, в принципе, это не страшно, да, то есть ваши знакомые вам доверяют, Просто будет обидно, когда, если вы человека не позвали, да, потом вы увидите, что этот человек, ваш знакомый, оказался в другой команде, потому что вы его не пригласили, вы потеснялись ему сказать, побоялись. Вот, поэтому начинайте с теплого рынка. Это есть отдельные вебинары, мы их проводим регулярно, есть вебинары в записи, вы можете их посмотреть. Да? Сегодня и эту тему раскрыть просто-напросто не смогу, это очень обширная тема. Но есть вебинары, которые можете посмотреть в записи. Холодный рынок, да, через социальные сети, через доски объявлений, как приглашать, все шаблоны, писем. Для партнеров у нас делается сайт для каждого индивидуальный, да, которым вы можете работать. То есть, соответственно, выбирайте метод работы, который вы будете работать, да, в интернет-проекте. Еще необходимо обязательно начать развивать личный бренд. То есть это метод, который работает на перспективу, но это нужно делать с самого начала. То есть нужно подредактировать свою страничку, убрать лишние записи, оставить только записи какие-то интересные, да, на которые хочется поставить лайк. Опять же, это тема личного бренда. Есть такие у нас вебинары и в записи, и мы проводим их регулярно. Ваша страничка должна, вот вкратце скажу, да, ваша страничка должна быть похожа на страничку директора, партнера. На страничку директора проекта, а не на страничку либо обычную, да, либо, там ну, непонятно вообще, бывает, иногда там всякие анекдоты на страничке выкладывают <laughs> и так далее. То есть записи свои корректируйте, удаляете те, которые не способствуют продвижению вашего бизнеса, оставляйте только те, которые будут работать на вас. И в дальнейшем публикуются только интересные записи, продвигаем две темы – бизнес и семья. То есть то, что людям интересно читать. Ваши знакомые начнут за вами наблюдать. Те, кто даже сначала не согласится к вам присоединиться, они присоединятся позже, потому что увидят, будут за вами наблюдать, да, будут видеть, как вы растете личностно, будут видеть, что в вашей команде появляются какие-то результаты, да, и потом придут на ваш личный результат. И вот такая вот табличка я вам здесь просто... Для примера вы да, можете... Если вам надо, я скину потом в чате в формате Excel, да, очень удобно заполнять каждый день. Кому-то удобнее распечатать будет, да, и вручную потом ручкой заполнять. А кому-то удобнее будет прямо в Excel ставить, проставлять там, да. Лично мне нравится такая таблица, да, то есть я для себя сделала. Я ставлю для себя план на каталог, то есть разделила вот на три недели каталога, табличку, потом каждую неделю разделила на дни недели. Сначала проставляю план на неделю, сколько я должна пригласить человек, друзья, да. если я работаю по холодному рынку на страничке на своей рабочей. Сколько я пишу, человек добавилось, друзья для статистики, да, чтобы если вдруг я вижу, что статистика у меня хромает, ну, плохо люди добавляются, это значит, что нужно страничку подредактировать. Сколько я отправила предложений о работе и сколько у меня в итоге получилось регистрации. То есть здесь сначала план ставлю, какой я хочу видеть, да, результат. Потом ставлю план э, на... Ну, то есть не, не ставлю план, а уже выполнять этот план каждый день, да. Пишу, что у меня было, какие результаты, и потом подвожу итоги за неделю. То есть хорошо, я скину, пишу эту просит в чат, я скину потом. Вот, очень удобно. Вы можете давать какие-то свои... Э, в столбике, да, может быть, что-то там еще вы надумаете, может быть, это вот именно на каталог, вы для себя можете сделать отдельный лист на полгода, на год, да, то есть на свою какую-то долгосрочную цель, но это делать нужно обязательно, и плюс для себя пишите какой-то отчет, да, что сделал, что не сделал, где нужно исправить, где нужно подправить, где не доработал, и чтобы потом не было обид, да, что вот ничего не работает, ничего не получается, вот, потому что именно вот это дает наглядно увидеть ваши ошибки и посмотреть какие-то пробелы, что где не получается. Вот, поэтому пользуйтесь, да, вот этим. Естественно, сразу результата ждать не надо, да, его не будет. Это точно так же, как и в спорте. чемпионом, как говорится, не рождается, чемпионы становятся те, кто не бросил. Поэтому ставьте себе планку, поработать 20, 200 дней, да, чтобы увидеть результат. Многие люди думают, да, вот смотрят даже иногда на других, у кого э, получилось, там, например, результат сделать быстрее, чем у кого-то другого, да, и они думают, что у них так все легко и просто выглядит, да, что у них такая прямая, и что у них вообще люди даже не отказывают и никогда, да, и все у них сразу регистрируются, у них так все классно, бывает такое. Да. На самом деле это путь к успеху он вот такой вот закорючистый. И у всех лидеров, кто является лидерами, да, он непростой. То есть это не значит, что сразу все получается. Такого просто не бывает. Нет такого директора в Reflame, который бы пришел, и у него сразу все получилось. <coughs> да, волшебники. Нет такого. Как раз-таки директорами становятся те, кто как раз-таки это все может преодолеть и не обращает внимания на тех, кто э, оттягивает их назад, да, или тех, кто отказывает. То есть вообще отказов бояться не надо, как говорится, вот соберите тысячу отказов, тысячу нет, и вы э, директор с доходом тысячу долларов. Поэтому э, ставите себе цель как минимум 200 дней, э, ну, 180 дней – это полгода, да, ну, здесь я обруглила до 200 дней просто, и идете к своему результату, выполняя пошагово каждый день, тот план, который вы сами себе нарисовали. И последнее, о чем хочу сказать, да, это ошибки, на которые, которых нужно избежать. Новички, это вас вообще касается в первую очередь, да, потому что... Ну, вначале кажется, что все сложно, каша в голове, да, не бойтесь, все со временем уложится. Я уже говорила, что здесь не надо учиться 15 лет, да? чтобы потом 40 лет работать и 8 тысяч на пенсии получать. Здесь можно в течение двух месяцев буквально разобраться вообще полностью в сути проекта и быть как рыба в воде. А, но какие ошибки нельзя допускать, это не посещать обучение. Если у вас нет возможности посетить обучение, да, как вы сейчас здесь находитесь, Смотрите в записи вебинары. Всегда после каждого вебинара мы скидываем записи в чаты, поэтому идете где-то на работу, едете, да, включите наушники, посмотрите запись вебинара. Гуляете с ребенком на улице, включите наушники, скачайте на телефон запись, да, э, слушайте, готовите кушать, включите запись, послушайте, если вас не было. Да. По поводу... Здесь Ирина пишет, да, еще бы еще средства были бы, было вообще замечательно. Я вам скажу, что я уже два года не покупаю порошок, стираем фейри для мытья посуды. Вот, я все, все вещи стираю гелем для душа. Естественно, те, которые не там сильные пятна, да, а просто постирать вещи. Всегда покупаю большие гель для душа и стираю ими. Уже два года так делаю, уже третий год пошел, машинка жива-здорова. вот. Вещи классно пахнут, все хорошо отстирывается, опять же, если не беспятные вещи, да, детские вещи тоже стираю нашими гелями, то есть не покупаю детские какие-то шампуни, детские порошки и так далее. Вместо средства для мытья посуды я тоже заливаю гель для душа, то есть я не покупаю фырье, химию, я просто заливаю наши гель для душа. Это и товарооборот, это и быстрее смывается с посуды, это хорошо отмывает. То есть можно фото этого геля, любой гель абсолютно. Я беру вот, которые большие объемы, они выгодно получается, недорогие. И большой объем перелила сразу себе в тюбик и пожалуйста. Дальше ошибки, да. Большая ошибка это прийти в проект, хотеть заработать, но при этом ходить покупать грудную пасту, гель, шампунь в другом супермаркете продолжать. Как, какой бизнес вы хотите построить, если вы будете таким образом поступать. То есть товарооборот, начинаем делать себя, начинаем раскручивать сначала свой интернет-магазин, да, а потом уже сеть интернет-магазинов, приглашая других партнеров делать то же самое, поменять магазин. То есть сложного в этом ничего нет, поэтому это большая ошибка, если вы будете ее делать. Не рекрутировать, то есть если вы хотите построить здесь бизнес, то Рекрутирование – это то, что должно быть каждый день. Рекрутирование – это приглашение новых партнеров в бизнес. Да? Это те, кто будут владельцы своих интернет-магазинов. Это будет сеть ваших интернет-магазинов. Еще одна большая ошибка – это пытаться уговорить каждого yeah. работать. Это особенно, когда человек начинает работать по теплому рынку. Охота же, чтобы все знакомые сразу согласились. Да? «Как так ты мне отказываешь?» Удивляются, еще, обидно становится, да? Не обижайтесь, пожалуйста, не переживайте, если вам знакомый отказ и незнакомый вообще. Я вот, знаете, мне иногда новичка, новички говорят, ну вот как-то осадок такой на душе остается, да, когда мне говорят, нет, это не мое, да, там, или я не хочу этим заниматься. Ну, Господи, если особенно это незнакомый человек, и он вам отказывает, он про вас через три минуты забудет. Забудьте да? вы про него тоже. Идите дальше к своей цели. Никогда не зацикливайтесь на том, что вам кто-то отказал. Не могут все люди работать в Reflame, да, Не могут все быть директорами. Кому-то надо продавать в магазине. Да? Кому-то надо врачом быть. Кому-то там э парикмахером и так далее. То есть не зацикливайтесь на этом. <coughs> Это будет просто ошибка, которая вас будет тормозить. И у вас роста от этого не будет. Сконцентрируйтесь просто на тех, кто хочет кто хочет расти в компанию, то ваши ключевые партнеры будут. Поэтому проще к этому относитесь, да, и все будет у вас получаться. Какие у вас вопросы остались? А, по поводу автопрограммы, да, у меня спрашивали, я должна была рассказать. Автопрограмма начинает действовать с уровня директор, то есть как только вы закрываете уровень директора, вы, можете, вы будете получать, а, дополнительный бонус от 3 до 9 тысяч рублей ежекаталожно, то есть если ежекаталожно, то значит 21 день работы каталога в месяц это выходит до 12 тысяч рублей и вы можете уже оформить а, в любом салоне Шкода у нас у компании договор салоном Шкода а, на покупку автомобиля автомобиль вы покупаете в кредит это никто не скрывает, да, и вот этими деньгами, которые компания вам будет выплачивать в виде бонуса до 12 тысяч рублей, да, вы этими деньгами можете расплачиваться за кредит за автомобиль. Вы можете автомобиль брать или не брать, это ваше личное дело. Бонусы компания все равно будет выплачивать. То есть вы можете эти деньги получать наличными деньгами, просто так вот, да, вместе с зарплатой, а можете... Использовать на оплату автомобиля. То есть понятно, да, никто не заставляет вас там оформлять этот кредит, но если вы хотите автомобиль Skoda Rapid, брендированный, да, там будет написано что-то Арифлэм. Там, кстати, можно выбрать писать а мы не писать Арифлэм. но ну, я бы, естественно, выбрала, чтобы написали, да. Вот. Либо вы получаете деньги наличкой, тратить на любую свою уже мечту, какую хотите. Вот. Понятно, да? Объяснила. И хочу напомнить вам про наши акции. Может кто-то не знает их, да, новички? У нас постоянно действует денежная лотерея. А, вообще при любом балловом заказе, то есть а, делаем заказ на любое количество баллов а, и участвуем в денежном розыгрыше. Если у вас заказ до 99 баллов, то вы участвуете в розыгрыше тысячи рублей. Если заказы у вас от 100 до 199 баллов, вы участвуете в розыгрыше 500 рублей. Если у вас заказы от, 100, от 200 до 499, то вы участвуете в розыгрыше 1000 рублей. От 500 до 999 — 2000 рублей. И от 1000 баллов участвуете в розыгрыше 3000 рублей. Розыгрыш у нас состоится каждый первый вторник на планерке, когда мы подводим итоги ушедшего каталога. Так можно сказать. Да? В прямом эфире мы разыгрываем через генератор случайных чисел. То есть списки все выкладываются у нас в группе Я в премьере. Кто еще не вступил, вступайте в эту группу ВКонтакте. Наберите в поиске Я в премьере. Там выкладываются все списки, там полезная информация по заказам отзывы заказов посмотрите, очень такая большая группа. Также у нас действует акция на поездку на море, точнее на бесплатное проживание на море в течение 7 дней, летом, лето осенью 2017 года. Вы можете зарабатывать бонусы, да, условия акции вы узнаете у своего спонсора, это я сейчас не буду расписывать, да, это нужно индивидуально работать. И в виде бонуса получается бесплатное проживание в течение 7 дней на Черном море вместе с нашей командой. Вот. Давайте поедем вместе. И еще одна акция от компании сейчас действует. Это при заказе на 50, на 50 баллов в каталоге номер 11, который сейчас действует, у нас вот первая неделя да, пошла то в каталоге номер 12 следующий, вы можете заказать любой из представленных продуктов или наборов со скидкой 75% по указанной цене. То есть чайник, например, электрический за 500 рублей, да, который в магазине стоит 2000 рублей, наборы за 64 рубля, которые в каталоге стоят 200-250 рублей. То есть ну, такая вот классная акция. Я в этом каталоге вот сегодня получила заказ, в предыдущем каталоге тоже такая акция была, только были другие а, продукты. Я заказала тостер, получила тостер за 500 рублей, тоже там была акция, да, вообще супер. Тостер стоит такое 2000 в интернет-магазине, а в обычном магазине, наверное, все больше. Вот. Ну, на этом у меня все. Какие есть вопросы? Я, кстати, тостер, я вот сейчас сижу на балконе, у нас невыносимая жара. Я сижу сегодня на балконе, провожу вебинар, и тостер в виде подставки под ноутбук у меня сейчас. Выполняет функцию подставки. Вот он. Вот такой вот классный тостер. Ой! У меня кто-то там на улице орет. <с> ну все, я тогда запись отключаю, да?